Я второй день нахожусь на тренинге по работе с убеждениями и я, честно говоря, в шоке. Я в шоке от того, как это работает и что происходит. Могу сразу сказать, что это не просто, это очень серьезный глубокий процесс и вчера Скажем так, было страшнее сегодня, уже значительно лучше, но я понимаю, что изменения, которые происходят, они стоят того, и они не просто стоят того, это те изменения, без которых, наверное, идти куда-то в своей жизни ну, практически невозможно, если человек хочет куда-то идти, поэтому я очень рада, что я сделала такой выбор, что я приехала именно к Алице Днепровской, именно на этот тренинг, и я очень благодарна за эту возможность в моей жизни.